Всем привет! С вами Дмитрий Урсул. И в этом видео я хотел бы дать несколько таких ценных советов, основных, я бы сказал, для тех, кто хочет или планирует записываться на студии со своим коллективом, ну или со своим проектом. А, то есть если вы работаете большей части дома все делаете сами наверное это видео будет не полностью прям вам адресовано но может быть что-то полезное вы для себя почерпнете а, если же вы работаете с живой группой вы, вы там выступаете или только-только планируете там записывать свою первую песню чтобы потом начать выступать а, я думаю что вам эти советы пригодятся итак я здесь такие основные моменты записал в списке. Давайте я их более подробно прокомментирую каждый из них. А, ну первый это, конечно, такой самый очевидный трек, желательно хорошо отрепетировать и покатать на концертах по возможности. Я бы добавил, потому что это не вся такая возможность есть. А, но так или иначе не спешите с записью. То есть трек вы его написали, вы его отрепетировали, вы его придумали, там сделали форму. Это может там коллективный быть творчеством или там. Или вокалист или гитарист придумал композицию все остальные разучили там и играете обязательно пишите эти репетиции на хотя бы диктофон там на телефоне либо там на какой-нибудь рекордер а, и слушайте и обязательно помечайте что вам нравится что вам не нравится причем желательно если у вас коллектив дружный и вы там все принимаете то ли те или иные решения как-то обсуждайте там каким-то голосованием решайте что работает что не работает потому что вот на, на этом этапе трек действительно шлифуется, еще до стадии записи он уже обретает свое такое полноценное, скажем так, звучание, потому что я нередко сталкивался с тем, когда там буквально бежали на студию чуть ли не на второй день <coughs> после сочинение трека и звучала этот, эта запись но ну, явно сыра то есть несмотря на то что там все сыграно хорошо все сделано хорошо но слышно что прям что-то не додумали где-то какой-то слишком переход простенький там кодека это не продуманная но ну, и так далее то есть эти моменты они прям бросаются профессионалам в глаза что-то что-то вот недоделано поэтому я советую вот здесь не торопиться на этом этапе. То есть вот трек обкатать можно показать своим друзьям, можно показать там каким-то а, там коллегам из других групп, которым вы там мнению, чему доверяете. Ну то есть разные варианты такой обратной связи. Поэтому я написал обкатать. А, это можно на концертах, то есть где-то на фестивале сыграть новый трек, например, если вы уже выступаете, посмотрите реакцию публики, то есть что, когда публика начинает там оживать, на в какой момент, в какой не начинает. То есть опять же очень важно понять, не перестарались вы. С длиной формы, например, может, у вас песня там пять минут, а достаточно было сделать 3:30, например. Ну, к примеру, да, либо наоборот, бывает, что песня там короткая, очень а хотелось бы там добавить какой-нибудь проигрыш дополнительный, и это все как правило, вот именно в живых ситуациях чувствуется. Второй момент очень важный. Я здесь его не пометил, но он такой часть первого и второго пункта. Это точно определиться с тональностью и темпом. По сути, многие тоже торопятся, то есть выбирает какую-то. Удобный темп, в нем играют, играет а через полгода слушать трек и понимать, что он просто не качает. Вот, ну, то есть, или там спустя какое-то время. То есть с этими темпами лучше сразу тоже поэкспериментировать. То есть, вы написали композицию, у вас все уже готово, все есть. Но попробуйте сместите темп вперед и назад. И послушайте, лучше ли звучит или хуже. По-любому будут какие-то изменения. Если вы точно понимаете, что тот темп, который вот вы изначально выбрали, он лучше остальных звучит, ну, значит, вам повезло, вы попали, скажем так, в точку. А часто. Очень часто у меня, например, это тоже часто бывает, когда даже на 2-3 пункта, если сдвигаешь темп вверх или вниз, абсолютно меняется в лучшую сторону грув, кач какой-то, какие-то партии даже получше играются, поинтереснее там у какого-то инструмента. То есть эти моменты, нюансы нужно обязательно продумать еще до похода на студию. То есть это, ну, я думаю, что это так понятно так пойдем дальше сделать демо набросок основных инструментов и минус для записи если планируется писать каждому музыканту отдельно это сейчас частая история то есть очень редко сейчас кто пишется прям полноценно совместно есть такие истории конечно но они очень редкие про них особо сказать нечего, там просто нужно, чтобы вы были сыграны. Вы должны наметить четко кто что играет, чтобы не сбиваться каждый раз, когда кто-то вдруг там где-то куда-то пошел не туда. То есть все партии должны быть выверены. Это когда вы играете все одновременно, то есть записываются, например, барабаны, бас, гитары, там клавиши одновременно в студии. Но, честно скажу, это сделать гораздо сложнее, потому что вер... большая вероятность, что кто-то будет недоволен своей партией в конкретном дубле, а остальные будут, наоборот, довольны. И вот эти постоянные будут какие-то такие момента что «Да нет, давайте этот дубль возьмем!» «Да нет, давайте этот возьмем!» Поэтому сейчас все, все чаще приходит к тому варианту, что пишут совсем пока отдельно. То есть начинают с барабанов, потом бас записывают, потом какие-то а, ритмические инструменты а, уже гармонические, то есть это могут быть клавиши, это могут быть гитары. И потом все это уже в конце записывают а, соло-гитары, вокал, какие-то дополнительные там, солирующие инструменты и так далее. То есть вот в такой иерархии все это записывается, и собирается готовый трек. То есть все начинается с фундамента. Соответственно, чтобы барабанчику было подошло писаться, а не под просто сухой клик, ему у него должен идти какой-то мало-мальский минус, который синхронизирован с темпом, в котором уже правильная форма, потому что барабанщики э, бывает часто путают формы или где-то там сбиваются или забывают, особенно если у вас какое-то сложное произведение там, с какими-то там дополнительными тактами, с какими-то остановками. Все это особенно в стрессовой ситуации во время записи на студии, а это для любого даже самого профессионального музыканта все равно стресс. Можно что-то забыть, поэтому чтобы этого не было, лучше сделать какой-то, пускай там хоть медишный, хоть какими-то там подручными инструментами записанный криво минус под который потом барабанщик будет писаться. Естественно, этот минус должен быть синхронизирован с темпом, это обязательно. Вот, то есть вы даете этот минус на студии звукорежиссера, он его вставляет в проект, отправляет барабанщику в наушники в нужной пропорции, и барабанщик слышит клик минус и себя и играет спокойно и, как правило, ему даже психологически это проще. Далее Выбирать студию стоит, исходя из опыта звукорежиссеров, ну и работников студии, и по примерам их работ, а не по оборудованию. Потому что сейчас очень много есть студий, которые прям хвастаются своим каким-то супер крутым наворочным оборудованием винтажными какими-то пультами кучи компрессоров кучи каких-то гитарных усилителей но если вы сами не скажу так не особо в теме то есть вы чисто музыкант вы умеете играть умеете петь но особо там не разбираетесь в каких-то разных там микрофонах в разных усилителях и так далее то естественно ну вы как бы не сможете это контролировать, а если на студии люди, которые работают, тоже не особо в этом разбираются, такое, я вам честно скажу, бывает очень часто, то просто все это обилие оборудования, оно просто будет ни к чему, потому что вы будете платить просто за вот этот вот, скажем так, понт, что вы работали с хорошим оборудованием, но так как оно настроено было должным образом, просто по неопытности всех участников процесса, и собственно никакого профита от этого не будет то есть гораздо проще там записаться тупо в звуковую карту э -э, и потом звук нарулить знающим сознающим человеком чем записываться с непрофессионалом с каким-то там новичком э -э, на каком то крутом оборудовании то есть это тоже важно понимать а, далее после записи барабана желательно сразу выбрать лучший дубль и собрать из нескольких при необходимости выровнять барабаны это тоже очень важный совет э -э, когда вот мы берем тот сценарий когда все пишутся последовательно то есть барабаны там бас, потом гитары, клавиши и так далее. А часто бывает такое, что барабаны записали, потом записывают на них, как есть бас, потом гитары, и потом все это отдают какому-то человеку, который со всем этим пытается разобраться и все это одновременно редактировать. Это не очень хороший момент, потому что в барабаны лучше сразу выбрать нужный дубль. И выровнять их, потому что все равно барабанщики чуть-чуть где-то спешат, где-то летят. И если потом под эти не очень ровные барабаны а, будет писаться следующий музыкант, он тоже будет где-то по-своему чуть, чуть лететь, потому что он слышит, ага, надо здесь ускориться. Потом будет гитарист это слышать, будет тоже по-своему. То есть и вот это вот как такой как на, одно на другое будет нанизываться. И в итоге у вас будет такая полу какая то кривая запись. С одной стороны она, конечно, живая, но с другой стороны она будет такая полу какая то Ну, не будет четкого игру, не будет этого профессионализма а, в каче. То есть я не призываю делать какую-то роботизированную там музыку, что барабан должен быть четко там прям какой-то э, сетки. Но иногда бывают моменты, когда барабанщик поспешит на брейке, например, или где-то там за, чуть затянет. И такие моменты стоит чуть подправить, чтобы они были ближе к метроному, ближе к сетке. И тогда э, следующие музыканты, кто будет записываться, они гораздо э, качественнее сделают свою работу. Ну, про то, что инструменты должны быть подготовлены, музыканты должны представлять звук, с которого они будут записываться, это тоже, в принципе, очевидно. и Думаю, это всем так понятно, то есть инструменты должны быть настроены, струны желательно там, поменены там, за пару недель до записи, чтобы они успели подрастянуться. Музыканты, естественно, должны на все это время играть на этих инструментах. А, и очень важно, вот опять же, к вопросу оборудования, многие приходят на студию, увидят, видят кучу усилителей, просто теряются в выборе, и вся, все время студийное уходит на то, что просто человек выбирает усилитель или крутит ручки остальные муз музыканты на него злятся потому что деньги скажем так счетчик счетчик крутится а э, процесс не идет вот, и поэтому желательно как-то заранее уже, чтобы музыкант представлял, что ему нужно То есть даже если там э, он точно не уверен на каком усилителе работать Он должен хотя бы представлять звук И опять же с профессионалом, со звукорежиссером на студии э, Проконсультироваться, что вот ему нужен примерно вот такой референс по звуку гитары и Вот, э, посоветуйте какой-то усилитель И например, из двух, из трех вариантов выбрать лучший То есть это гораздо лучше, чем просто с нуля непонятно брать первый попавшийся усилитель И пытаться из него накрутить нужный звук вот. ну и также тоже касается своих каких-то собственных там приборов обработки звука, там, педалей или процессоров. То есть они тоже должны быть все настроены примерно, э желательно на репетиции, чтобы со всеми музыкантами, с общим саундом э это все коррелировалось. То есть это все моменты должны быть уже сделаны до прихода на студию. Теперь поговорим про вокал. Вокалисту э, также обязательно стоит записать несколько демо. Может быть, дома, там, в обычный какой-то микрофон, может быть, на рекордер, то есть, неважно как. И послушать себя со стороны, послушать, как э, вообще работает вокальная линия, как работает. Э, текст как работает эмоциональная составляющая это очень важно потому что я неоднократно нарывался на треки которые профессиональные вокалисты пели хорошо но слышно что они не проживали эти песни то есть эмоции просто их не было то есть текст какой-нибудь эмоциональный подразумевает эмоциональную какую-то передачу а эмоций в принципе нет то есть, ну нет, вокалист просто поет технично, и вибрато выдает, там, силу голоса показывает, но слушаешь текст и слушаешь голос и понимаешь, что они абсолютно в разных... Эм плоскостях находится, поэтому я советую вот этот момент вокалистам обязательно тоже посмотреть, послушать со стороны, посоветоваться с музыкантами, может быть, с другими вокалистами, и э, это сделать. И быть готовым к тому, что на студии, возможно, особенно если не, не очень большой опыт записи, что все будет получаться далеко не с первого дубля, и, возможно, даже не за один день. То есть неоднократно бывали такие случаи, когда, например, в один день пишут только куплеты, в другой день пишут только припевы, а в третий день, пишет только бэк-вокалы. Потому что просто дальше уже голос устает. И, например, после трех часов постоянного пения дублей уже голос абсолютно не тот, который был в самом начале записи. получается, потом собирать, например, из разных дублей а вокал уже становится сложно. Потому что, во-первых, вокалист устает, он и морально устает, и физически устает. И, ну, это все прямо пропорционально отражается на результате а вокал как вы знаете это самый важный вообще элемент любого трека то есть если все остальное записано как-то э, ну не очень а вокал записан хорошо это может прокатить и наоборот если все записано круто а вокал записан ужасно то такую песню вряд ли кто-то будет слушать э, то есть это очень важный момент про эмоции я вот уже сказал что тоже нужно обязательно уделять особое внимание эмоциям подачи и дикции то есть когда вокалист поет это самое главное на что он должен ориентироваться то есть если где-то там не дотянул какую-то одну ноту или где-то он там чуть-чуть там сорвался но при этом все остальное было по эмоциям по подаче и по дикции отлично то скорее возьмут этот дубль его подправят потом в мелодайне эти нотки и у вас будет идеальный дубль чем если у вас поет человек полностью все ноты идеально но при этом непонятно, что он спел, какое слово диксы там какая-то скомканная, непонятна подача, непонятные эмоции и все, то есть даже супер ноты, когда чистые, это никому не интересно, то есть важно именно эмоциональная составляющая и, конечно же, важно уметь работать с микрофоном со студийным потому что у него другая чувствительность, а, во-вторых, вокалист слушает себя как правило в наушниках, многим это тоже непривычно слышать свой голос в наушниках, то есть нужно уметь вот работать с микрофоном, то есть на какие-то громкие ноты чуть голову назад, на какие-то более интимные тихие чуть ближе к голову не петь слишком близко микрофона потому что начинается такой бубнящий эффект а он не всем песням подходит но опять же это должен э, в, корректировать э, звукорежиссер который ответственный за запись э, если он профессионал он обязательно об этом скажет если нет то ну желательно это проконтролировать еще и самостоятельно вот и последний пункт э, желательно чтобы кто-то из группы был ответственным за запись э, и контроль музыкантов во время записи ну либо был какой-то сторонний человек который это будет делать то есть о чем речь речь идет о том что сам музыкант когда находится в процессе записи то есть неважно, кто это барабанщик басист гитарист он находится в таком неком стрессовый какой-то такой э, фрустрации скажем так то есть у нее для него существует только он его партия бас и желание не облажаться скажем так и поэтому многие моменты он может просто упустить из виду. Он может, опять же, забыть про эмоциональную составляющую, может забыть какие-то нюансы исполнительские. Поэтому обязательно вместе со звукорежиссером на студии в контрол-руме должен сидеть либо музыкант либо все музыканты слышь слушать партию именно с точки зрения вот этого эмоционального исполнительского качества и после каждого дубля вносить какие-то коррективы то есть что-то подбадривать обязательно конечно же человека то есть давать ему какие-то э, ну, там пожелания или какие-то советы или какие-то там идеи подкидывать это все должно быть это гораздо проще музыканту чисто морально он понимает, что он там на правильном пути и так далее. И э, у вас потом будет гораздо продуманнее и качественнее финальный результат, нежели это будет все у тебя пляп, каждый там что-то запишет от себя, а потом это все нужно как-то собрать. вот э, И тут это может, я говорю, выступать либо какой-то один участник группы, например, вокалист, там, или автор песни, кто написал эту песню, э, либо это может быть ваш звукорежиссер или сам продюсер который с вами пришел на эту студию, который потом, например, будет заниматься сведением этой композиции, э, то есть он должен все это контролировать, смотреть, тоже давать советы. Опять же, он больше знает техническую составляющую, потому что он будет знать потом, как он это будет сводить. Он может сказать, что там сейчас дилей на гитаре не включай там на педали, я лучше дилей-то включу там у себя, там, когда это будут сводить уже в проекте. То есть вот эти все нюансы, они тоже очень э, сильно влияют на качество финального результата. Поэтому вот эти все советы... Э, Послушайте еще раз, если вы готовы вот уже идти на студию, как чек-лист такой некий, проверьте себя по ним, э, все ли у вас вот эти все ли вопросы закрыты, ко всему ли вы готовы. Если да, то э, желаю вам удачной записи, успешной, чтобы все прошло отлично ну а для тех кто просто это видео посмотрел так чисто с энциклопедической точки зрения то есть просто чтобы знать как это все как подготавливаться тоже вам советую где-то для себя запомнить потому что рано или поздно все равно у любого музыканта наступает тот момент когда он будет записываться на студии или там самостоятельно так или иначе эти советы подойдут всем а если вы хотите более детально изучить процесс записи на студии музыкантов ну как на профессиональной студии так и в домашних условиях я советую вам посмотреть мой сериал под названием живая запись от адая там будет 5 серий несколько уже доступно некоторые будут появляться в самое ближайшее время если вы подписчик нашей подписки вы можете посмотреть у себя в видеокурсах этот курс и там отдельно рассказывается обо всех этих моментах более, так скажем, с практической точки зрения И показаны, собственно, все процессы записи барабанов, баса, гитар, вокала, редактирования, сборка дублей То есть все вот эти важные моменты, равнение барабанов, тюнинг вокалов То есть все это будет в этом большом сериале, состоящем из пяти больших частей В котором рассмотрится все создание композиции на студии от «А» до «Я» Так что всем советую посмотреть. Ну что ж, на этом все. Увидимся с вами в следующих видео. С вами был Дмитрий Урсул. Всем успехов. Всем пока.